Здравствуйте, Валера, приехал в Киев из Харькова, интересовался давно, интересуюсь, в принципе, как скептик, приехал сюда и увидел то, что отрицать, в принципе, не могу, но развивать свои эти способности пока нет, ну, нет наверное, все-таки внутренние мои забабоны, что еще, интересно, и результат есть, я не могу отрицать то, что я как бы это сказать. Не сижу, не сброшу, в общем, надо работать не в этом направлении, тренироваться. Спасибо двум Петрам.